Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы с вами говорим про парадокс страха. Для чего это нужно и почему это очень важно понять? Дело в том, что у большинства людей, которые ко мне обращаются и кто смотрит мои социальные сети, один и тот же одна и та же проблема когда возникает страх вы не можете определить, на что вы среагировали. Если вы не можете определить, на что вы среагировали страхом, вы не можете э, в итоге потом поменять восприятие к этой ситуации и снизить ваш уровень тревожности. То есть, если ваши страхи, они на ваш взгляд у вас беспричинные, то вы обречены, потому что если причин нет, значит, это невзначай будет возникать, и никаких нету нитей воздействия. Но когда мы начинаем правильно определять события, на которые среагировали страхом, здесь у нас с вами появляется поле для деятельности. Мы можем фиксировать эти ситуации, разбирать эти ситуации, менять к ним восприятие и за счет этого снижать уровень тревожности. Поэтому крайне важно научиться правильно определять события. Для того, чтобы это сделать, вам поможет парадокс страха. Это придумало название «Такое я», и связано оно с тем, что страх возникает Возникает у вас только в режиме реального времени. Только здесь и сейчас вы можете испытать страх. Вы не можете испытывать страх завтра или испытывать страх вчера. Только прямо сейчас в режиме реального времени. Но парадокс заключается в том, что реагируете вы страхом не на то, что здесь сейчас происходит Реагируете вы на два противоположных направления Первое направление это 70% ваших тревожных событий Это ваши планы на будущее То есть в любой момент вы можете сидеть на диване, ничего не происходит пугающего И тут шлеп у вас возник страх а дело в том, что вы запланировали что-то Например, запланировали куда-то пойти Подумал пойти в магазин, а вдруг мне там станет плохо Подумал сходить на встречу с заказчиком, а вдруг я не получу проект Подумал, как пройдет день, а вдруг весь день будет тревога Подумал, когда избавлюсь от этих проблем, а вдруг никогда не избавлюсь И таких планов очень много И как только у вас возникает страх, в 70% случаев это именно ваши планы на будущее Следующее направление, это где-то 30% ваших тревожных событий, это то, что уже когда-то в жизни произошло. То, что вы можете вспомнить, увидеть, услышать, почувствовать. То есть, как только вы что-то вспоминаете из прошлого, вы тут же боитесь, что это повторится в настоящем. Например, вспомнил, как случилась паническая атака, а вдруг опять повторится. Вспомнил, как меня кинул партнер на деньги, а вдруг это повторится. Вспомнил, как меня избили на улице, а вдруг такое повторится повториться. Также вы можете реагировать на что-то уже произошедшее, что вы не понимаете, почему произошло, и это будет вызывать беспокойство. Например, почувствовала смену ритма сердцебиения, у меня проблемы с сердцем. Вспомнила, как проснулась с головной болью, а вдруг у меня какая-то болезнь. То есть смысл заключается в том, что когда вы находитесь в состоянии спокойствия, когда вы ничем не заняты и вроде бы ничего не возникает опасного в вашей жизни, но при этом возникает страх, это значит, что вы что-то запланировали и боитесь за исход этого плана. Либо вы что-то вспомнили и не понимаете, почему это произошло, объясняйте это одной пугающей причиной. И вот так происходит каждый раз. И из-за того, что большинство из вас не может определить свои тревожные события, у вас нет доступа к тому, чтобы поменять свое мировосприятие. Ведь именно ваше мировоззрение и формирует вот такую вот вашу повышенную тревожность, а вследствие нее вашу симптоматику в теле. Вследствие симптоматики ваши проблемы со сном, утомляемостью, аппетитом. На фоне вашего восприятия самих же симптомов у вас возникают панические атаки. Поэтому ключевыми моментами здесь являются именно начало всей цепочки. Когда мы говорим о цепочке, то мы говорим о том, что изначально всегда есть события, на которые вы страхом среагировали. И ваша задача, она научиться определять эти события и менять к ним ваше восприятие. Это все, что вам нужно сделать для того, чтобы избавиться от любого тревожного расстройства. Потому что любое тревожное расстройство – это просто количество тревожных событий, которые ежедневно, еженедельно у вас повторяются. Поэтому, дорогие друзья, каждый из вас, кто хочет избавиться от своего тревожного расстройства, должен определить все свои тревожные события и поменять к ним восприятие с опасного на нейтральное. Вот она самая простая, доступная технология избавления от тревожного расстройства, которую я применяю в рамках своего курса психотерапии по скайпу. Поэтому, если вы хотите начать работать именно с этим, обязательно переходите по ссылке, в описании есть ссылка на курс психотерапии, оставляйте заявку и давайте внедрим это в вашу жизнь. Спасибо, что досмотрели. Всем пока.